Всем привет! Когда речь заходит о самом быстром существе на нашей планете, на ум сразу приходит гепард или сапсан, но биологи из технологического института Джорджии выяснили, что это не так. Но кто же тогда обладает самой большой скоростью на планете? Давайте попробуем разобраться. Биолог Саад Бхамла получил от Национального научного фонда США грант на изучение крошечного организма под названием «Спиростомум амбигум», который поразил всю научную общественность скоростью сокращения своего тела. Oh Этот одноклеточный организм обитает в воде и относится к царству протисты – Которая которое входят все эукариотические организмы, не входящие в состав животных, растений или грибов. Род спиростомум содержит 17 видов одноклеточных организмов, обитающих как в соленой, так и пресной воде, а их длина червеобразного тела достигает 4 мм, что довольно много для одноклеточного. По заявлению биологов, спиростому мамбигум является самым быстрым существом на планете. Его тело покрыто мелкими ресничками, с помощью которых он способен сокращаться, изменяя форму тела с червеобразной до овальной, и делает он это с невероятной скоростью. Спиростомом изменяет размеры своего тела на 60% за доли миллисекунды. Человеческий глаз едва успевает заметить это движение. Если в мышечных клетках нашего тела за сокращение отвечают специальные белки, то этот организм ими не обладает. В микромире есть свои необычные и часто до сих пор загадочные структуры. Так и в этом случае ученым еще только предстоит выяснить, какая молекулярная и биохимическая основа служит этому микроорганизму для таких невероятно быстрых сокращений. Нам нравится наблюдать за тем, как природа находит решение сложных задач. Если мы сможем понять принцип работы этой сократительной системы, то возможно, это поможет нам в разработке нанороботов, потребляющих небольшое количество энергии, но при этом способных двигаться очень быстро. Мы также хотим знать, каков принципиальный предел ускорения в живой клетке, и планируем смоделировать этот организм на компьютере, чтобы понять механизм сокращения. Говорит Саап Хамла. Также ученый отметил, что одной из загадок является вопрос сохранения внутренних структур и органел при таком невероятно быстром изменении формы тела. Ведь внутреннее давление должно быть колоссальным. Его скорость при сокращении достигает 724 км в час, что почти вдвое больше скорости сапсана в пикировании за добычей.